И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем играть в Sleeping Докс или Спящих Псов. Поехали! Сейчас по И вот и все. Начинаем. Это новая Saints Row. Если кто-то не знает, то это, скорее всего, реально она. Не отличать компу в эти моменты. В момент того, как Слиппинг Докс Эм, загрузка, загрузка, Ой, Где нахуй? Извиняюсь, ребятки, сейчас. Извиняюсь, придет ты куда пройтись немножко. Малость. Я так хотел сзади, будто записывать. Ну, ничего, видимо. придется, видимо, в другое место пройти, сейчас идти. Да. Вчера Триатское шоссе проходил. Это будет. И сейчас перешли мы с вами за одной там в другую сейчас. И вот М2604. Вот вчера я проходил это. Жмите несколько раз М, чтобы посмотреть основные задания. Задание С. Так. На, на, надо на, надо надо или так, на ТАП Первым делом на ТАП Нужно посмотреть, так Полицейское задание Так, высокая скорость Так, тут надо надо статуэт Сюда Здесь Новое задание, так а где? А, здесь. Короче, идем. Извините. Я не Последнюю ночь. Вот я найду фью. Что мы объясняем для вас? Ты 70-и, статурну. Про фургон с аэрографой дракона. Кактер внедренного полицейского. Хотел бы я пожить вашу жизнь хоть денек, реально. Я бы, на самом деле, я бы хотел бы жизнь пожить этого парня. Блин. Я беру вообще не машины, которые не по протоколу мне обязаны, потому что, ну, я ваш рекорд скорости. Не избавлять темп, надо. Ай, блин, черт. Левосторонний движение тут. Я ждать не могу стоять. Сейчас на одного без водителя в Гонконге стало больше. Подождем, подождем, когда тут будет. Тут сейчас что, зеленый же горит? точно левую же, на же жать, чтобы выйти. Инспектор, «Инспектор Гуэ, я рад, что здесь. You know и здесь не легальных uh, Он быстро they едет и иногда crash. врезается yeah, всякой. Да, иногда, но ну, при этом не убивает Это в курсе курс а в последнем случае очень не похоже на предумышленный. Там, мне кажется, все вполне предумышлено. Хотите, чтобы я все проверил? Да, проник туда и попытаюсь чем нибудь узнать. Хорошо, увидимся. СМС Джеки о гонках. Так, вверх. Джеки, кому позвонить про гонки? М-энтер, отправить. Так, эйс. Это друг твоего одного большого... Э, это друг одного большого друга. Большая шишка в гонке. Теперь там ему, что ты звонил. Позвоните Эйсу. Так. Контакты. Так. Эйс. Позвонить. Соединение с Эйсом. Да. Я вы, Эйсен. Не хочешь погоняться? Sure. Конечно. Просто если um, it... тебе нравится проигрывать, no. пожалуйста. Взять в конфискованный автомобиль. Так конфискованный автомобиль так ну извини машинка но ты не ты мне сейчас не нужна моя старая моя точнее любимая старая новая ай блин черт забудешь направо уже ударять а на левую садиться, садится может наоборот совсем тридцессинг Задание, да, так говорится, я не знаю, кто этот ТС. Я его ни разу не видел вообще -то. Ага. Да блин. Кошкин, кошкин. Демонстративно Три, два, один Ноль, вперед Девушка, отойди Те Пятые шести. Мне нужно прийти первым. Так? Четвертый шести, третий шести. Второй шести и первые шести. О! А второй меня подгоняет немножко. Эйс подгоняет, спасибо. Да, блин! Не, ну тут надо будет это дело реально перезагрузить, наверное. Начать с контрольной точки. Ну да. Ага, потому что это гонки, и я не хочу, чтобы гонки были, так скажем проигрышными. Ага. Ребят, вот я реально не хочу, чтобы гонки были проигрышными, в которых я не выиграл. Девушка, вас сбивать не буду. Не хочу, потому что. как в трейлаут ага я слышал об этой игрушке Блин. так опять начать заново потому что я ну в контрольной точке, дам потому что врезаться, врезаться в этой игрушке в этой гонке это ну не такое это не и роскошь даже я бы сказал так нужно больше направо жать Нужно нажать больше направо Ребятки, и на первом же повороте Ну, там, где я в этот раз запил Я там, нужно очень Много, много, много больше жать Направо, вот тут, вот сейчас будет Этот поворот, и там буду жать Я направо, очень, очень Очень сильно Надо Вот, вот тут вот, надо Очень сильно жать направо, тут нужно Очень сильно жать налево Тут нужно опять направо, направо, направо и налево. Ну так, третий шести. Ну неплохо. Второй и... Нужно лево очень сильно нажать. И направо ид я... ⁇ т. Таб... Бы... Чему же? Эх. Ничего, на автостраде я их обгоню опять же Второй и первый. Ну, я тут, тут реально, тут, без, тут читы не нужны. Читы не надо тут использовать, ребятки, потому что я не знаю чит-коды в этой Sleeping Докс. Да и тем более в Сейнс Row 4 я тоже как бы без читов все проходил. Первый из шести, вот. Первые шести. 67% пройдено. Уже 68, 69. Сяп, тып, бин, тып. 74, 75, 75, да, 76%. 77%. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. О, а в этом районе, кстати, я не был. 93, 94... 95, 96, 97, 98, 99. и сотня! все я первый закончил, я первый прошел ту с третьего раза. Треть или. Красивая победа! Тебе правда повезло, что всякая шалупонь лезла мне под колеса. А нам наш. Реванш не хочешь? Да, конечно, я тебя сделаю. Будешь готов к настоящему делу? Дай мне знать. Все знают, что я лыж водитель в городе. Все! Oh, yeah. Да well, вот как? Вот well, yeah. тебя лево делаю. Как только починю свою тачку. А на В уже совсем... Фиг положили, короче. Подключение. HKPD. Обновлено. Вы попали в уличные гонки. м на уличные гонки. Точнее. Полицейский М. Нить проверено. Вы попали на гонки. Полицейский рейтинг. Вот, вот, тут вот продолжаем, короче. Сюжет. Ну, на Enter. Продолжить. Так. Не, я позже, короче, на тап. Поджить, пока не выйдете на автостраду. Так. Открыть новые гонки левый shift, высунуться из окна. Байкеров триады. Покупка машин. Приобретая транспортную среду. Расчитанный на тип транспорта. Вот, байкера одного удел Байкера второго удел А там дальше еще третий есть. Едет. Мне нужно тебя, брату, делать, извини. Сори. Тут еще три едет за нами. Два. Один. И последний. Две. Ну давай, двигай. И еще там один. Там... Это пос... я думал это последний ребят, а нет, оказывается там еще один есть. Ой, здесь невиновных, так. Байкеров триады мы уничтожаем с вами, ребята, и Бенни с нами вроде как. Не, я понял это как надо. Это надо как в третий Saints Row там по колесам стрелять, ага? Ничего. <Harmonic> эти э колеса, их эти под три нитр ТНТ под динамитом что ли? Не колес, не, ну кажется что так. Да, я в тебя, друг, стреляю. Не тебя же. Или подделим. Я динасас, так, байкер. Я такое, честно говоря, с мафией третьей не делал, ребятки, я не делал такое с мафией третьей, честно говоря. Я такое с мафией третьей не делал, ребята. со времен третий мафии не делал. Нет, даже, наверное, не третий, а второй. Да, да нет, не-не-не, помните задание в Saints Row 3 было эскорт? Вот, наверное, вот даже с того момента я и не делал такой. Sure, yeah, что не бесконечно как столеть патронов из нее сюда я уже не знаю что правда что не правда я во всех уже во всех этих стреляю И там один спереди Вот кен иду хую. Кенни Таун. Кен. Кеннеди Таун. Район, наверное, такой. Так называется. Кеннеди таун. Их опять там дофига. Вей! Ay wey, ay wey I feel control, there What can I do for you? I feel control бы, что бы Saints Row Dogs бы пересекались то я бы тогда тут, вы знаете, что сделал? Реально хорошая игра. Я бы сказал бы так. А так нет. Централ. Центр. Кладке найду твою. Это... Да не это... Как его называется? Самоубийцы вы, ребят! Вы! Вот ты! И ты, друг. Глоба, суицидный Хотя, про это вообще говорить на Ютубе не стоит, наверное, потому что, ну, ну не стоит. Срочно, суть сын с <плодисмент> Кого отвлекаетесь на меня? Нет, реально, сейчас не сэнсороу превращается, это превращается в новую мафию, которую я так и не дождался. Не, ну или может. А, нет, стоп, точно, это же сенсороу много. А, так, ну. А... Выйти из машины. Я что прошел? Прошел. Награда разблокирована. Тряская шоссе есть. Получена наград 5000 и на Enter продолжим игру. Тифани, Вейм, мне нужна еще помощь. Так, стоп, а где Тифани? Так, не надо на тап, Так, нажать, не надо на тап, Так, Тифани. Наркотрафик. Склад вафей. А, не сюда надо, блин. Мне вот сюда вот надо, в другую сторону, ребят. Блин. Нажал. Ну ладно, ребят, короче, давайте до следующих встреч, Sleeping Dogs. Пока-пока. И это шанс для нас уже все с вами закончить. Пока-пока, ребят. Следующих встреч, Sleeping Dogs. До скорого. Пока-пока.